Мир всем, друзья, подписчики нашего канала. Ну и все прочее. У нас вот эта вот козочка, он та черная-мкая, одела в субботу козят. И вот эти маленькие наши малыши уже четвертый день, как живые, еще слава богу. Все, мы их научили сосать, кушать они уже научились. Растут по маленечку. Ну и сейчас давайте зайдем. Посмотрим поближе. Ну, да. ну вот сейчас это козла выгоним, чтобы не мешается. Особо. Ну в общем вот нам ее подарили, сказали не покрывать. А она вот и дела, оказывается уже это покрыл ее кто-то. Мы козла держали отдельно сначала. Вот почему мы козлят в первые дни подсаживаем? Они с слабенькие еще были это. Ну и не знали, а, а она им не давала. Ну, вот мы с папой подсадили, все. Теперь не стали хорошо. Кушать уж. Какой-то Вот так вот. А я утром у клавяца пошел, захожу там, в отдел, взял забилку. И слышу, как что-то меканье или мяуканье, не могу называть. Кошками учит или казабенькую такой тоненький голосочек. Захожу и тут это, как дела, на двух козлец. Смотрите, вот этот вот синенький, это козлик, а это, это козочка. И смотрите, вот этот синенький похож, он на он коричевого. Вот видите, две маленький, и вот так коричевый, очень похож. Вот но вот козлик. Да, вы еще нас подостёте, будете так же весело будет играть. Первокодка она у нас, да? нас. самая первая, скажи, да? Ну, так вот. Так. Малыш. Их такой малыш. Вот, купить олесенький такие у нас первые плоды в этой в 2022 году О, какой же типа <журтик> маленький <сélite> <сélite> ну, ладно и так тебе надо покушать